сейчас мы с вами приготовим сыр филадельфию домашнюю может она и будет отличаться но домашняя она все равно будет вкуснее для этого вам нужно купить сметану 20 или 35 процентов чем жирнее тем вкуснее получится в данный, момент у меня было, в данный момент я приобрела 20%, не нашла 35%. Это будет 150 грамм. И а, натуральный йогурт, без всяких добавок. А, это получится у нас тут 330 грамм. А, 0,5 чайной ложки соли. Ну, там смотрите, в зависимости по вкусу. Сейчас мы с вами приготовим. Итак, перекладываем сметану. Далее йогурты. Добавляем соль. И хорошенько все перемешиваем. Берем венчик и хорошенько все перемешиваем. Еще бы хотела отметить, что, конечно же, чем все натуральнее, тем будет а, вкуснее. Если у вас сыр Филадельфия не получится, значит, значит, которые продукты вы покупали, они были. Совсем уже не натуральные, а все искусственные. Если, конечно, вы а, сами сделали сметану или же йогурт, то это будет еще более натуральные и вкуснее. Но те, кто еще не умеет пока делать, можно все это приобрести в магазине. Ну вот, хорошенько перемешали. Теперь ставим емкость в дуршлаг. И кладем марлю несколько слоев. Переливаем наш йогурт. Далее накрываем марлей. Кладем крышечку или тарелочку и сверху ставим утяжелитель. В данный момент я поставила банку с водой и отправляем в холодильник примерно на 12 часов. Ну вот, прошла ночь, сейчас уберем груз. И достанем вот у нас стекла сыворотка вот когда перестает стекать водичка это значит сыр готов из этой сыворотки можно сделать какую-то вкусную выпечку или оладушки можно почитать это в интернете если хотите. Сейчас мы откроем с вами сыр. Ну вот такой получился. Очень вкусный. Ну вот Получился вот такой сыр, э -э, называется Филадельфия, но я бы сказала, что он совсем на Филадельфию не похож, но э -э, по мягкости, по нежности, по вкусности он похож, но он не такой э -э, твердый, как э -э, Филадельфия, чуть-чуть э -э, помягче. Но все равно попробуйте это. Это получится у вас все равно домашний сыр, который не нужно варить. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал.